Уже около 20 лет я являюсь пациентом клиники 32, практически с дня основания клиники. Так получилось я хочу сказать, что такого высокого врачебного профессионализма и такого хорошего отношения, внимательного отношения к пациентам я, пожалуй, не видела в каких-то других клиниках, хотя был опыт до этого достаточно большой. Я получаю здесь все виды стоматологической помощи, хирургическую, ортопедическую, терапевтическую. Со дня основания клиники я лечусь у Аветы Волослава Геннадьевича, Врача с большой буквы, я хочу сказать, и всю работу, которую мы делает, это работа очень высокого качества. Последние несколько лет, кроме Баслава Геннадьевича, я посещаю врача-гигиениста Матвеевскую Светлану Викторовну и врача-терапевта-стоматолога Турчак Ангелину Игоревну. Только теплые слова могу сказать в адрес этих докторов. Большое им спасибо. Кроме того, очень хорошие девочки администратора работают в этой клинике и приходя сюда чувствуешь себя совершенно спокойно и не, не нервничаешь и с удовольствием встречаешься с сотрудниками. Я хочу порекомендовать эту клинику своим друзьям, знакомым и просто пациентам. Здесь вы найдете все то, что вы Ищите у врача-стоматолога. Пожалуйста, приходите. Я думаю, что вы будете получать такое же удовольствие от посещения стоматолога, какой получаю я.